У вас 3,2 сантиметровый пенис против Бессмелях Пик. Очень интересное название у команд, дорогие друзья. И карта The Dust 2, на которую мы сейчас с вами непосредственно врываемся. Врываемся мы с вами в пистолетный раунд. И никуда иначе первые фраги на длине от игроков атаки уже поступают. Бессмелях пик. Пушат точку достаточно серьезно и конкретно, я бы так сказал. Четвертый забирает момента моря. И последним игроком обороны остается Симос. Наверное, как-то так читается его никнейм. О них сейчас поговорим отдельно. Ставит хедшот по Зои. Ну и здесь, конечно, абсолютно мертвая ситуация. Три соперника бегут практически одновременно. И это нож, дорогие друзья. Зарезали Симоса. И нож переходит в копилочку. Левайса, как, собственно, и победа в раунде. Переходит команде Бесмелях Пик. Давайте быстренько пройдемся по составчикам. Сипагиант. Я так думаю, наверное, сибирский гигант. Или как-то так, наверное, расшифровывается его никнейм. Ну и, конечно же, Мементом Мори. Потрошитель, Симоус и Йокио. Это что-то на анимешном. Уж тут вот ничего не могу сказать. Так, у меня, насколько я понимаю, сбилась рука, да? Давайте поставлю дефолтную правую руку, и все будет красиво. А, вот. А, собственно говоря, что дальше? А, никнеймы. А, Данте, Левайс, Зои, Бес и Фор. Ну и это, как вы понимаете, мои дорогие да, друзья, а, состав команды Бесмеляхпик. В общем-то, вот такие вот а, делишечки. Три в чи чи Чи-чи-чи. Четыре -чи -чи. в одного, дорогие мои друзья. Очень быстро отлетают игроки обороны. но ну, это, в принципе, и неудивительно, потому что, ну, пистолеты, да, понятное дело, против калашей. Такое котируется крайне редко, а если даже и котируется, то не всегда срабатывает, Ну вот, попадание в голову все-таки зафиксировано, и вновь игроки атаки забирают очередной раунд. Ничего сверхъестественного, ждем девайсы, которые по идее сейчас как раз где-то плюс-минус должны появляться у игроков обороны. А, вроде бы на какой-то бай в целом может хватить, и вполне себе достойно можно провести этот раунд, но... Игроки обороны как-то неопределенно, неохотно, но все-таки закупились Да, это два скаута и три эмки Очень интересный подбор а, девайсов у ребят с а, трехсантиметровым а, На балдаждикам попадание есть Поданты, кстати, это вам вообще-то не шуточки 32 хп осталось у игрока атаки, спрыгнувшего в яму А следом попадание в голову беса, дамы и господа Но ответный выстрел со снайперской винтовки АВП от Фоура и Зои Еще один минус за догоночку ну, и небольшая перепалка на просвете. Ребята пытаются все-таки пройти. Это я имею в виду ребята-игроки а, атакующей стороны. Но пока численный перевес сохраняется игроками обороны. Отличная флешечка от Сибгиганта. Погибает форс. Следом за ним погибает и наш сибирский гигант. Потрошитель забирает Левайса, не успев спасти своего тиммейта. Но так или иначе, все-таки победа в раунде достается 3-2. 3 сантиметра, 2 миллиметра. Пенис, господи, простите, дорогие друзья Что я вынужден Так, стоять! А чё же вы мне никто не говорите? Что вы не видите Что вы не видите Худ Блин, я же только Краем глаза нечаянно, абсолютно Случайно заметил, что Худ-то не включен. Ай-яй-яй, ребятушки я понимаю, что вам и так, наверное, конечно, зайдет, но все-таки лучше смотреть с худом. Так поинтереснее, да и повеселее будет. Опачки! Здравствуйте, прием горячий прием на миду. В общем, все игроки атаки, практически все, за исключением двух игроков, погибли в нижней Тэшке при попытке выхода на мидл. Ну, такая себе попыточка, честно сказать, получилась. При выходе. 2 в 2. Равенство по взятым раундам, экономика, безусловно, у игроков обороны уже, ну, выглядит более-менее устаканившаяся чего нельзя сказать о игроках атаки. У них все, к сожалению, пока немножечко похуже. Ну и да, как вы видите... Uh, в общем-то, перестрелки на меду привели к тому, что Данте потерял почти половину лайфбара И, в общем-то, все Игроки обороны только сейчас начали uh, терять свои хелспоинты. Потро, попадание в голову Данте Следом забирает Зои И есть еще один игрок за иксом Ну вот, успеет ли Потра среагировать на него Поэтому, в общем-то, и пытается, да, как бы там открываться на какие Каких-то при файерах, ничего себе. Айда ваншотик, дамы и господа. Замечательный хедшот залетает сейчас в голову игрока обороны. Ну и, в общем-то, что? Бомба на меду. В принципе, девайс здесь есть. Все достаточно неплохо. Если бы не одно, но, конечно, отсутствие какой-либо вменяемой позиции у Фоура. Да? То есть, что делать в этой ситуации для победы? Ну, сейчас, соответственно, игроки обороны придут пушить. И как с тремя хп их принимать? Можно добежать до меда, найти там девайс и забрать бомбу. Но, во-первых, нет на это все времени. Это раз. А, во-вторых, даже если бы и было время, не было хелспоинтов. Ну и плюс, конечно, огромная толпа игроков обороны, находящаяся поблизости. Это как бы тоже... Не такой-то уж и простой приятный момент для того, чтобы куда-то выйти и вообще какую-либо позицию занять При учете, опять же, всех ранее упомянутых мной факторов, да, то есть это отсутствие девайса и отсутствие лайфбара Но сейчас раскидка длины и наперевес с, с калашом, с галилом с дробовиком, божечки мои, бай очень и очень разношерстные, ну и на мой взгляд правда не очень, конечно, рабочий, но он вроде бы какой-то все-таки есть. Два дигла, вот два дигла мне нравится куда больше, чем один дробовик. Ну посмотрим. А, встреча, встреча, встреча, дробовик не отработал свое момента море, забирает Данте, ваншот от Зои, при этом, кстати, сам Зои тоже получает по голове. А, ну и попадает под добивание от сибирского гиганта. Три игрока атаки по-прежнему находятся на длине. Кто-то поглубже... чего себе. Ну, просто ничего себе. Какие они ваншоты сегодня с деглов раздают? Потрошитель. В голову Бесу есть еще один соперник. Это последний живой игрок команды Бесмелях. Пик! И Фур забирает своего соперника. Забирает второго! Но на страже, дорогие друзья... Потрошитель Добирает он последнего выжившего э, Игрока турецкой команды И счет в матч меняется на более приятные Для команды из России На 4-2 Также хочу сказать, дамы и господа Завтра пройдет трансляция по игре Borderlands э, Собственно, ремастер И мы начнем с вами прохождение Третьего э, DLC вот, это все, что касается завтрашней трансляции, а начнется она, как обычно, в 18.00. Сибирский гигант, энтрифраг по Ливайсу, вырубает моментально соперника, следом вырубает еще одного, но уже на этот раз на пальме. Ну, как-то начало для турков прям совсем не заладилось. Четвертый забирает Йокио, и вот тут уж хоть какой-то размен... Ну, вроде бы спасает ситуацию, хотя в целом, опять же, не меняет ее в какое-то более положительное русло. Да, размен есть. Да, теперь будет немножко проще. Ну, в случае чего проще выигрывать в раунде. Хотя, конечно, опять-таки у нас остается один фоур. У него, черт возьми, есть на этот раз девайс. Но по-прежнему нет бомбы, и он открывается под трех оппонентов. Под трех, дорогие друзья. Ну, такое... Опять же, что-то не берущееся сейчас у нас было с вами перед глазами. Здарова, братан, желаю успех твоему каналу. Хумаюн, спасибочки вам большое. Приятного вам просмотра, присаживайтесь поудобнее. Барда в деле, конфликт с Андреем 100%. Почему? Почему, гейм-овер, вы хотите конфликтовать с Андрюхой? Андрюх очень хороший и конфликтный на самом деле человек. Прокидка спота Б, дамы И, господа, момента море минус без Четвертый моментальный размен с диглав прям по голове и прям через дымы Ну и по результату точка Б, в общем-то, теряется а, Ретейка, конечно, будет и Вот он, собственно говоря, уже начинается Сибирский гигант забирает а, Фура под флешечку Пытается пикнуть еще от кого-нибудь И все-таки забирает Левайса Следом забирает Зои, но это уже какой-то беспредел, на мой взгляд, дорогие друзья Вух получает последний игрок атакующей стороны с п 250 и на этом раунд заканчивается победой в очередной раз да, команда из России. Ну, гейм-овер. Ваше мнение по поводу Counter-Strike Global Offensive — это субъективщина. Вот, между прочим, ее номинировали на лучшую киберспортивную игру года. Так что, знаете ли, ваше мнение действительно стало еще более субъективным. 6-2, дорогие друзья, все становится еще более интересно, если вспоминать, что эта карта даст второй, и у атаки здесь все-таки инициатива-то немного побольше, чем у их соперников, находящихся в обороне, но что-то пока турки не пользуются этой самой инициативой, снайпер спрыгивает в яму, и, возможно, это... Ну, какая-то неплохая подоплека для контроля э, позиции на длине. Единственное, конечно, дым э, лег немножко кривовато. И да, это позволяет сделать снайперу э, минус. фраг, но не закрыл телегу, как всегда. Э, в общем, э, Момента море э, дает разменный минус, уже поджав мидл. И игрокам атаки теперь, собственно, кроме как выходить на длину, ну, других вариантов и нет никаких. Зои э, забирает. Сибирского агента и следом еще один минус От снайперской винтовки а, Турецкой команды и вот только сейчас Игроки пытаются Игроки обороны я имею ввиду Пытаются подтянуться под позиции И сделать какой-то ретейк Но скаут у потрошителя это как вы понимаете Не самый лучший девайс Для того чтобы вытаскивать раунд 1 В 3 Ну а посему Какие могут быть разговоры Дорогие друзья один моментик, я быстренько тележку вырублю, чтобы она нас больше с вами не беспокоила. Так, все, я здесь. Ну, ожидаемо Потру убивают, и это 6-3, естественно. Но я ни в коем случае не пытался, там, так сказать, намекать на что-то, да, или напрямую уж тем более говорить о том, что не будет никаких сподвижек к победе от турецкого коллектива. Напротив, напротив, я как раз-таки на этом и акцентировал внимание, что пока они в атаке, они должны прям, ух, рашить, красиво все делать. И вот сейчас, кстати, раунд начинается довольно неплохо. Простите. А развитие этого раунда становится еще более интересным. Потро ничего себе. Попадание в голову Данты. ситуация 3 в 3. В целом, пока полное равенство, но, конечно, заход на точку Б, он, в общем-то, есть. Он, в общем-то, есть, но, конечно, пока... Не такой уж и он, и ужасно выглядящий, да? Снайперская винтовка. Она же АВП. Она остается у турецкого коллектива. И два игрока обороны. И два игрока обороны сторожат точку Б. В руках у них Хэмко и Скаут. Ну, девайсы, в принципе, в принципе. Наверное, типичные для этой команды, потому что они уже далеко не в первый раз э, играют с подобным. Закупом, ну, Йокио его Стандартно, в принципе, МК каждый раунд Ну и Потрошитель стандартно Скаут каждый раунд Тем временем Четвертый пытается перебазироваться На длину, ну, действительно, наверное Это самая правильная позиция для розыгрыша АВП, какая чудовищно Крутая реакция, дорогие друзья Попал 39 хп осталось Между прочим Оу, нет, ну здесь уже фазум не зашел. Это, кстати, уже опасно. Опасно, причем для игрока атаки. Ноу зум в прыжке. Айда, потрошитель. Айда. Ладно, не буду дальше продолжать. 7.3. Ну, в общем, замечательную штуку пульнул. А я думал, что это 1-6 Лайфхак. Ну вы что, в описании же написано. Там, в описании на ютубчике, есть раздел. Ну, картинка, так сказать, кликабельная, да, по какой игре идет трансляция. И, в общем, там было написано Counter-Strike Global Offensive еще два дня назад. <coughs> the the the... Ну что? 10 раундов, ребята, уже отбегали, и пока турки, откровенно говоря, разыгрывают атакующую сторону слабо. Но это, опять же, конечно, на мой взгляд, может быть, кто-то со мной не согласится, и я, в принципе, готов а, принять а, домыслы о том, что а, турки действительно сейчас играют неплохо, ой, на... На нож можно уже, по-моему, было пытаться сейчас посадить Зои. Но если бы не гибель сибирского гиганта, тогда, может быть, еще и можно было, конечно, пытаться здесь кого-то резать. Ну, а так, минус от момента моря и еще один минус от гиганта из Сибири. Счет 8-3. В общем, да, первая половина остается за трехсантиметровым пенисом. Я просто сейчас по колокольчику пришел. Лайфхак, красавчик, респектую. Респектую и за то, что колокольчик поставлен, и за то, что... И за то, что пришел. Но да, в целом, если ты не хочешь смотреть трансляцию по Counter-Strike Global Offensive, я, конечно же, не настаиваю, и ты, конечно же, можешь выйти с нее. В любом случае, то, что ты пришел, это уже очень-очень круто. Сибирский гигант вновь открывается на мидл. Один из таких жестких кэрри, я бы сказал, наверное, да, команды 3 и 2. Сэмэ Пенис постоянно открывается то на шорт, то на мид. И где-то постоянно кого-то убивает. Вот не бывало, по-моему, раундов, чтобы он умирал без фрага. Но здесь потрошителя просто ж. Просто нереально жмут, правда, конечно, выжимать его выходили по одному, и это немножко странно. Ну, и это позволило сделать ему в целом еще хотя бы один фраг. Из-за дымов Йокио не замечает то, что на меду находился соперник. Ну, а море справляется с двумя визави, находящимися э, на грибах. И это 9-3, дорогие мои друзья. В общем, пока натиск со стороны обороны продолжает... Выглядит чуть более уверенным, нежели какие-либо атакующие действия со стороны турков Не знаю почему, я знаю Надо думать Надо думать Мне вопрос, вот как турки будут вторую половину отыгрывать Все-таки э -э -э, россиянам будет немножко проще С точки зрения того, что, опять же, инициатива будет находиться в их руках И... Ну, я думаю, пользоваться этим ребята смогут нормально. Ведь они даже в обороне отыгрывают довольно агрессивно. Но, ну, собственно, сибирский гигант, как обычно, просто вышел. Сколько там? Троих или четверых настрелял. Я уж даже понять не успел. Ну и ваншот красивенький в затылок. <laughs> в завершении этого раунда 10-3. Турки, по-моему, просто уже забились и не готовы как бы э, сопротивляться. Я бы за КТ пушил бы банку на неожиданности. Ну, я бы не сказал, что это неожиданно, на самом деле, как бы, учитывая современные реалии, сколько, в принципе, Counter-Strike, э, как киберспортивная дисциплина, существует... О! Прострелил прям в бубен! Ай-яй-яй! Дант! еще в одного попал. Вообще, просто какой же он нереальный, этот Потро. Господи, какие штуки делает... Какие вещи грязные творит с соперниками. И еще и в Молотове сгорает без. Да ладно, дамы и господа. Я отказываюсь просто в это верить. Это выглядит совсем, ну, как-то уж прям совсем нереалистично. Отличный хэдшот от Моменту Мори. Не менее хороший хэдшот от Левайса. И вот теперь один в два. Клатч, который, ну, по сути, обязан выигрывать игрок атаки. Почему он обязан? Ну, потому что счет как бы заставляет, наверное, двигаться все-таки немножко быстрее жестче и надо все-таки какие-то уже микро моменты так сказать выигрывать микс приветствую ну ждет ждет естественно уже своего оппонента на точке б игрок с ником йоки он ни ничего так ждет это что вообще такое это это что? А -а -а, божечки мои, что с ним? Зачем он так сидит? Я не знаю, дорогие друзья Ну, призадумался явно о чем-то игрок атаки А если быть более точным То это бес, который сгорел в Молтове Болею за 3,2 сантиметра, у меня 3,3 Микс красавчик, преодолел Преодолел цифру 3.2 Респект <свят> Ну что, 11.3, дорогие друзья Последний раунд первой половины Уже вот-вот начнется Ребята уже закупились Сделали, надеюсь, какие-то выводы И готовы к продуктивному началу Второй половины, ну, конечно, да, для того, чтобы вторую половину продуктивно начать, еще нужно первую как-то закончить. 11-4 здесь, конечно, для турков смотрится, ну, максимально э, благоприятно, хотя можно ли 11-4 счет не в пользу атаки называть благоприятным? Ну, прилетел Молотов за машину, там у нас, кстати, притаился Симоус, который забирает Зои и следом попадает под размен от Песа. Но проходочка на точку А, естественно, не остановлена, хотя игроки обороны... Ой-ой-ой-ой, Сип-гигант Сип-гигант, отличная позиция, но почему только один минус? Не ожидал, судя по всему, что второй оппонент также быстро откроется А тут неудачный Молотов и минус Левайс Снайперская винтовка, кстати, по-прежнему еще присутствует Она, между прочим, и остается Это Фор, который промахивается по потрошителю Отличнейший фазум, как я считаю ой ой, -ой! почти попал! И это Дефьюз, дорогие друзья. Вот на такой интересной ноте заканчивается первая половина. Но ну, это я вам так скажу. <с> это что-то. Вот это что-то. Вы видели последний выстрел со снайперской винтовки? Он почти в модель выстрелил через дым. Стрелял просто на удачу. И вот буквально на 2 миллиметра его эта удача издвинула. <с> Вдохновился, раскрепостился. <с> ну да, да, это же логично, типа. Итак, смена сторон произошла, дорогие мои друзья а, Пенисы теперь в атаке а меляхи будут атаковать. Ну, посмотрим, насколько там... Ой, наоборот, простите. Бессмеляхи будут обороняться. Ну, это фаст Б. Ничего, кстати, свежего не стали придумывать игроки атаки. Просто банально пуш Б в пятером. Но здесь у Зои заканчиваются патроны. И поэтому ситуация 3 в 3. Правда, естественно, она 3 в 3 будет совсем недолго. Так как игроки обороны, ну, я думаю, не уйдут на сейв. Ой, теперь точно они не уйдут на сейв. Их... В спину расстреляет Симаус. Дамы и господа, два минуса от него уже есть. Левайс, ответочка по голове. Сбривает касочку со своего недоброжелателя. Как? Как? 19 хп остается у Йоккио. Обида. Черт возьми, это настоящая обида. Ай-яй-яй-яй-яй. Жесть. Александр, прочитай сообщение выше. Сейчас глянем. У него чты с АИМом спалился. Да не, не, не, здесь ни у кого абсолютно АИМа нет. Ну и опять же, это смотря еще, конечно, про какой конкретный момент вы говорите. Это тоже, это тоже важно. В общем, почти затыкал, почти затыкал. И этот затык, кстати, был на самом деле очень важен сейчас для турецкой команды. Потому что только он мог позволить туркам получить экономический перевес и попытаться сыграть уже как-то более победно, что ли, так скажем, да. Ну, а пока у нас численный перевес. Ой, револьвер даже. ож как редко я вижу револьверы, дорогие друзья. Просто бесподобная кричалка. Я зачитаю ее обязательно в конце этого раунда. Но пока мы должны досмотреть, как Данте и Левайс будут пытаться выбивать соперника. о хо Вот это хедшот дорогие друзья! Залепил, так залепил! Но тем не менее, Левайс остается один против двоих. И если один из соперников в кт вот только что погиб. Но ну, здесь нет дефьюз-китов. Как бы все упирается в отсутствие китов, которые, ну, просто не позволят что-либо сделать. Йокер добивает Левайса, взрыв бомбы. И это 14.3. И речевочка из чата. Хоть маленький писюн, зато тащит как изюм, дорогие друзья. Вот так это, черт возьми, должно выглядеть. А я напомню, кстати, что у меня в группе ВКонтакте, как всегда, было запущено голосование, в рамках которого участники... Группы могли проголосовать за команду, которая выиграет, по их мнению. И большинство голосов, 75%, если быть точным, было отдано за команду 3 и 2 СМ Пенис. Вот так вот. Ну что, попытки от Зои настрелить закончились тем, что все игроки атаки целехенькие и абсолютно спокойно прошли к себе. Не к себе, вернее, ну, на точку А прошли, но по сути, как к себе. Симус а, минус без И это далеко не первый минус, как вы уже понимаете Который был сделан Погиб потрошитель, погиб Зои, погиб Левайс Все, в общем, погибают Сибирский гигант просто в ударе Почему просто в ударе? Потому что, ну, статистика говорит сама за себя 27 на 6 на 12 Статистика бешеная Вертига жаль, что не киберспортивная карта Почему? В 1 на 6 она не киберспортивная А в CSGO киберспортивная Почему? На ней проходят турниры кстати, как раз перед вот этим матчем Последняя трансляция, которая была по CSGO Была как раз на, на карте De Vertigo 15-3, дорогие друзья Матчпоинт Ну, для победы остается один шажок Всего-то навсего Один шажочек чтобы его совершить, по сути, много-то ума и не надо Можно даже еще посидеть, пофаниться, грубо говоря Ну, или просто взять и строго закончить матч Но пофаниться, по-моему, решили турки Обратите внимание на их девайсы О, боже мой Это просто снеги вам с P90, МАК-7, два Дигла. Я вообще не представляю, как они это собираются брать но по 90 своем уже отыграл. Макс включается в игру. Господи, боже мой. 2 в 2 ситуация. Пулемет по-прежнему еще присутствует в игре. Ливайс Минус потрошитель. Попытка перестрелять второго. Успешная, черт возьми, попытка. И этот сверхглупый байраунд, дорогие друзья, все-таки становится победным для турков и дает им надежду на камбэк. Единственное... Что черт возьми, может их сейчас радовать? Я даже не, еще раз повторюсь, я не представляю, как они умудрились выиграть это. Как? Просто как можно выиграть раунд с p 90 с пулеметом, черт возьми, с двумя диглами? Вообще кошмар какой-то. Револьвер. Вот револьвер. Вот револьвер просто все. Я вам показал револьвер достаточно. Минус отливайся, ну и револьвер. Нет, револьвер сегодня так себе Фур бесподобно отыграл на приеме меда По результату, забрав много соперников на шарту Много соперников на меду 15-5, да Не останавливаются турки Не останавливаются на достигнутом Но идти им, правда, еще, конечно, опять-таки До овертаймов а, и, и то До этих овертаймов еще идти 10 раундов Это еще нужно попробовать устоять Попробовать выдержать что будет однозначно, конечно, непросто. Да, безусловно, у соперника будут проблемы с экономикой. Раз в какой-то промежуток времени им придется делать экономические раунды. Но не одни лишь только экономические раунды будут влиять на исход события в целом. Тут важно еще и на девайсах, как говорится, не сплоховать. Без. Отличная приемочка длины, как я считаю. Очень круто отыграна, Потрошитель минус сглака даже. Даже такое бывает Ну, там есть обход в спину, кстати, от Данте Но Данте даже пока не в курсе еще, куда надо идти Потому что все соперники свалили на длину И весь экшен, так сказать, происходит именно на этой позиции Потрошитель Минус без Ситуация равная 2 в 2 Но тут, конечно, скаут и калаш против P90 и калаша Я бы даже, наверное, больше ставил на игроков атаки Но они без позиции и поэтому Левайс бесподобен 15-6, дорогие друзья. Отлично, отлично. Не то чтобы я... Поверьте, я ни за кого не болею. Мне по барабану кто выиграет в этом матче. Но сейчас приятно видеть, как турецкий коллектив раскрывается, так сказать. да, Правда, под конец матча надо было делать это еще до отдачи 15-го. Это уж как минимум. Да? И только после вот, отдачи 15-го раунда они задумались, да? что что-то мы делаем не так. И пора бы как-то немножко начать играть... Ну, чуть-чуть иначе. Совсем чуть-чуть иначе. Ну, не знаю. Аук в руках беса только один минус ему, к сожалению, приносит. Но здесь я не думаю, что игроки атаки сумеют выиграть в этом раунде. Вот, честно скажу, не думаю. Потому что пистолеты... Там идут соперники с девайсами выбивать. Как-то а, призрачно выглядит надежда на победу в этом раунде. И, по сути, да. Хотя есть игрок в спине, куда же без этого Это Симус, который пытался сейчас на дигле ваншотнуть визави А визави не ваншотится, как на зло, черт возьми Сколько бы он ни пытался, но никаких ваншотов Запрыгнул-таки на парапет Ну и можно, конечно, попробовать разыгрывать точку А, в принципе, я не вижу здесь никакой логики в сейве Сейвить-то даже толком нечего Ну вот теперь есть, в принципе, что сейвить но ведь можно попытаться и затащить, слушайте, а? А ведь это было бы очень интересно, а? Один в 4. Напомню. Ну, ситуация была один в 4. Сейчас уже один в три. Один минус есть. Давай, три ваншота. Вот тебе и три ваншота. Минус от Левайса. Раунд заканчивается... Все-таки все очевидным э, чуть, Вернее, чуть более очевидным Исходом событий э, Чем могло бы получиться Это по-прежнему матч-поинт И по-прежнему есть Надежда на камбэк Али, приветствую вас Приятного вам просмотра Правда, я не знаю, сколько еще Продлится этот матч Но в любом случае, приятного вам просмотра Даже если он продлится еще одну минуту ну, раскидками, да, в исполнении фора. Прокинул хаешку на пальму, флешку верхом. Все это, конечно, безусловно, очень замечательно. Но падает длина. Немножечко падает, так сказать. Подустала чуть-чуть и что-то вот <laughs> подрастроилось. А при этом еще и продавливается мидл. На точку Б еще успевает забежать потрошитель со скаутом. И делает минус он с дигла, кстати. Последним... Не успеваю вам. Не успеваю вам даже включить потрошителя, который со спота Б дико, резко десантировался э, в двери. Ну и, собственно, все. И просто, собственно, все, дорогие друзья. Это кошмар.